Всем привет дорогие друзья! Сегодня в обзоре у нас Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Кто не в курсе о чем я, здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания каждый день. Данный токен мы сможем продать в июне, когда откроются торги, а полученную прибыль вывести. Для вывода никаких верификаций проходить не нужно. Регистрация аккаунта за одну минуту по ссылке в описании или Используйте QR-код для мобильных устройств, переходите во вкладку Airdrop и выполняйте задания. За регистрацию Telegram-бот дает 1000 монет, Выполняется один раз остальные задания каждый день. Любой на ваш выбор все выполнять не обязательно. Что нравится, то и выполняйте. У каждого задания есть своя инструкция. Нажимаете выполнить, переходите на страницу с заданием, читаете инструкцию и выполняйте. По Telegram-боту стартуем бота, выбираем язык, указываем адрес почты которые использовали для регистрации на бирже. Жмете кнопку «Получить монеты». Бот вам даст код. Вы его копируете, вставляете сюда в ответ. И нажимаете «Проверить получить». Депозиты мы делаем только в криптовалюте. Выбрал монеты Litecoin, Ripple, Tron. У них маленькая комиссия. Откуда делал депозит? Кошелек Payer, Bybit, Как? Две ссылки в описании делал отдельные видео. Задание депозит, рейд, своп, 10 дайсов и как активировать фарминг рассказал в отдельных видео, ссылки в описании. Если у вас работает Twitter, Facebook, размещайте посты, содержание поста в инструкции. Еще что-то от себя добавляйте, каждый день новое, посты не будут одинаковыми. И вас не заблокирует за спам социальной сети. При желании и возможности снимайте видео для YouTube, TikTok. ВК отключен. И, конечно же, проверка других пользователей. Каждое проверенное задание дает вам 100 монет по 12 в день. То есть 1200 токенов ежедневно. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.